Поэтому, я понимаю, они сейчас он назначат временно исполняющую обязанность, народ вообще все разнесет, значит, да, и ничего сделать он не может. Сейчас вот он там, Путин поручил провести внезапную проверку в армии, ну, предположим, он там проведет такой проверку, что же армии в народ, что ли, стрелять будет, сомневаюсь.